Утомленный закат засыпал над рекой. Тихо шепчет вода, он красивый такой, и любви нежный свет серебрится в судьбе, отплеск розовых дней отразится в воде. Тихо скажет закат, ты моя, нашей встрече я рад, я скучал без тебя, только жаль мимолётные свидание часы, скоро белый туман бросит капли росы. И спустившись, туман притушил свет небес. Нежный отцвет заката в тумане исчез, и река понесла, Забурлила вода. Я тебя не увижу. Закат никогда, и вода убежала в безбрежную даль, И на реку легла темной ночи вуаль. Но на утро закат обратился в рассвет, и подарит реке нежный ласковый свет. Жизнь не вечна, но, к счастью, бессмертная любовь. День за днем свежим ветром проносится вновь. Над нею не ни властны ни дни, никогда, Ведь любовь, словно вечность всегда молода.